Здравствуйте! С приходом весны многие огородники уже занялись высадкой той или иной рассады. Скоро придет время и пикировать ее. Для этого будет необходима посуда, куда будем мы её пикировать. Сейчас я покажу, как можно в домашних условиях сделать емкость для высадки рассады. Это очень просто. Прежде всего делаем трубочки, такие тубы. Вот это труба. Это конденсационная труба диаметром 50 мм. И наносим разметку на трубе, которая будет необходимо нам делать в стаканчики. Это 50 мм. А это пыли здесь чипсы. Здесь диаметр 75 мм. Тоже 10 и 15 см берут. Данные стаканчики можно использовать под огуречную рассаду или по черенке винограда или для других целей. Итак, приступаем к делу берем это пакетик обыкновенный салахвановый берем его его длина 32 на 14 на 10 он будет слабоватый поэтому возьмем его на 9 будет он где-то высота стаканчика будет 9 сантиметров необходимо чтобы данная пленка обворачиваться хотя бы два круга сделала по данной трубе вот где-то делаю 9 половина и 95 миллиметров где-то и загиб вовнутр делай с той стороны, где соединение у нас пошло и загибаем так под чуть-чуть за два-три раза загнули и если у нас вот так она получается, если у нас получается здесь отверстие, то ничего страшного, берем какой-нибудь палочкой или и вот так заравним, вот теперь ровненько получилось и теперь будем насыпать сюда 7 мельку Держим только снизу, пока землю насыпаем, не забывайте держать. Чтобы землю насыпать, берем бутылки 0,5 емкость, делаем вот такой хороший, удобный совочек. Чем он удобный? Во-первых, он сгибается. Вот раз, и трубу в любую он хорошо, мы можем ее направить, эту землю, согнув его. Итак, берем землю, вот земельочка, и направляем сюда трубу. Направили. Чуть-чуть постукаем, уплотняем ее. Вот так, и вынимаем этот тубу. Вот так, поворотом туда-сюда. Раз, и вынимаем. Вот этот вот стаканчик у нас получился. Салфаном пакета, конечно, он слабенький, но можно делать. Любую форму этой емкости мы можем придать. Плоскую, круглую. И можно ее побольше поместить где-то на подоконнике или в какой-то емкости другой. Где будут они у нас стоять, эти стаканчики это откладываем а это обыкновенная пленка была раньше накрыта меня теплица где-то ее толщина наверное, 100 микрон, ну не толщина я думаю -то около 100-120 микрон может быть этот пакет ширина здесь 16 и длина 34 сантиметра мы ее будем делать этот стаканчик на 10 сантиметров и так будем наворачивать 10 сантиметров тоже делаем два витка на туго. Сейчас мы видим, что у меня оно вышло на 12, можно и на 12. Если нам надо, 10 мы раз вот так берем за низ и опускаем его на ту высоту стаканчика, которая нам необходима. И также загибаем вон 0, берем за три раза в 3. Вот так загнули. Чем это хорошо, что эта пленка, она лучше, чем пакет, она попроще держится. И так же самое засыпаем сюда земелечку. Раз, и засыпаем. Уплотнили. Лишняя земля, если мы насыпали лишнюю, ничего страшного. Хорошо с этой емкостью она высыпается с этого угла. Сколько нам надо, столько мы оставим. А лишнее высыпаем. Вот. И так же самое вынимаем. Хорошенько она вынимается. Вот смотрим, какой стаканчик удобно. Снизу я даже не держу дырок никаких делать не надо, потому что там соединение и вода найдет лишнее где выйти. Вот такой удобный стаканчик у нас получился. И теперь еще сделаем на 12 сантиметров тоже с того же самого материала. Здесь 18 сантиметров и 35. Пленка та же самая толщина. Делаем 12 сантиметров или какая нам необходима. Но в данном случае я буду делать на 12 сантиметров. Также заворачиваем ее, попускаю по метке, которая мне необходима, вот. чтобы все стаканчики были одинаковые, вот так, 12 сантиметров примерно сделаем. И вовнутрь загибаем, желательно с той стороны начинать загиб, от где у нас закончилось соединение. Вот закончилось здесь, вот оно, здесь и мы начинаем делать внутренний загиб и загибаем. Загнули, вот а так оно выглядит и насыпаем семельку. Стаканчик удобен тем, что он как раз заходит в эту трубу. Мы его можем столько заправить, сколько нам необходимо. Лишнюю земельку высыпаем. Все, вот так земелька, всё. и все. Вот этот стаканчик у нас получился на 12 сантиметров. Вот какой удобный стаканчик. Любую форму мы можем ему придать. Очень удобные стаканчики. Это туба на 75 миллиметров. Берем мы кусок пленки ранее разрезанной, длиной 50 см и шириной 20 см. Мы с нее будем делать сейчас стаканчик где-то на 12 см. Сейчас делаем где-то на 12 см стаканчик. Поэтому диаметру 75 мм. Эти стаканчики удобны для высадки огуречной рассады или черенков винограда. Здесь выступ желательно делать не менее диаметра данного туба можно я делаю чуть-чуть запасом если туб у меня 75 то я где-то делаю выступ здесь 85 миллиметров и так же самое заворачиваем на соединение полную закладываем за 3 изгиба желательно вот это все сделать вот как у нас получилось сейчас сюда насыпаем будем 7. И берем и насыпаем. Очень удобно вот так насыпать земельку, что не надо будет там подправлять, или что туб этот очень твердый и хорошо у него насыпается земелька. Вот так уплотняем чуть-чуть. Вот, как видим, держится. И помаленечку вот так, влево-право, влево-право, и он нас освобождается, вынимая его из этого пакета с обманом. Вот как видим, какой аккуратненький, хороший пакет. Пожалуйста, любую рассаду можно здесь сажать. Разбирается он очень просто. Если нам надо будет высаживать какую-то эту рассаду, просто берем ее вот так, по окружности, раскручиваем, и все. И эту же самую флёжку можно ее использовать и на следующий год. Это пароизоляция, которая делается под облицовку стен или под кровлю. Она одна сторона не пропускает влаги и ветра, а другая дышащая. Вот эта где ворси, со сторона дышащая, мы ее будем наружу вложить. А гладкая эластичная поверхность будет волнуть, чтобы вода отсюда не выходила. А снаружи, тут много капилляров, мы видим такая пористая она. И она будет дышать. Кислород будет непосредственно заходить вовнутрь. Ширина этой полоски вырезана 25 и длина 50 сантиметру и так этот туб и теперь будем также два оборота по окружности этого туба наворачивать на эту ленку на... завернули и загиб делаем также где соединение и три этапа желательно делать напитку два этапа нежелательно три все вот такая форма у нас получилась и засыпаем ее земелькой. Такую глубокую емкость стаканчик можно высаживать из чинки винограда. Высота 15, очень удобно, устойчивые эти стаканчики. Уплотняем чуть-чуть. Вот так, уплотнили. Вот видим, он хорошо держится, вот, очень хорошо держится. Вот. И вынимаем тут, влево-право, влево-право, так помаленько, шевеля, и он вынимается. Вот, как мы видим, такой удобный стаканчик получился. Необходимо такую форму создать, площадь, пожалуйста. Круглая, круглая. Кому какая необходима форма такая, она и будет оставаться. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.